Варивай. Да, или сегодня? Да, нормально, на Мы сегодня не в полном составе. Сегодня нас очень мало, Сейчас еще рада немножко опаздывает, но она скоро будет. А Никита, А Илья. Илья заболел, у него поднялась высокая температура, сегодня мама ее не позвонила, не Так что мы сегодня одними девочками. Но если дальше ничего не будем, конечно. Данечка, конечно, придет. Ну, Данечка, конечно, придет, да. Данечку, куда нам девать? Так, девочки, сегодня у нас второй вводный урок письма. Вчера мы его с вами попробовали, ознакомились с ним раз, Помним, помним. Писать да. приходится много, поэтому я вас готовила к этому заранее. Ага. Но благодаря тому, что мы с вами будем очень много писать, вы же помните про красивый ага. почерк к Новому году? Мы похвастаемся, работаем. Ага красиво писать. Да, ручки будут уставать, и я вам об этом ничего говорила, но мы будем делать с вами очень много разминок, из минуток будем делать передышки наши пальчиковые, чтобы у нас ручки отдыхали. Вы у меня девочки прилежные, работаете у меня в тетрадях очень хорошо. Сегодня у нас первый урок, такой интересный уже не просто повторение, как мы обычно с вами начинаем, а урок уже более осознанный. А сегодня я бы хотела с вами начать с того, что мы уже с вами изучили. Так, а где, у нас, где, где у нас наш дом с буквами? Как называется наш домик? Алфавит. Алфавит. Сколько и какие комнаты мы в нем уже с вами знаем? Гласные, согласные. Угу. Глухие сборки. Глухие звуки. Хорошо. А теперь я немножко хочу по-другому работу сегодня с вами построить, не так, как обычно я спрашиваю, вы отвечаете, сегодня я хочу, э, наоборот, точнее, я хочу вас спросить, а вы уже будете сами проводить примеры, которые вы запомнили за все те уроки по русскому языку, которые мы с вами уже изучили. Хорошо? Mm -hmm. Попробуем вспомнить, поднять всю нашу информацию по русскому. Смотрите. А я хочу услышать примеры от своих девочек на у -у -у. примеры жителей из комнаты глухих звуков. Кто помнит, какие у нас есть глухие звуки? Давай, я расскажу. Т". Т. Еще какие? Вы можете опираться на наш домик. Внимательно смотрите глазками наши буковки. П". П". Б. Или П. Глухой. П. Хорошо. <связ água> Хорошо. А теперь, чтобы маленько освежить нашу память, давайте вспомним. Глухие звуки это какие? Которые как слышно ушками? Тихо. Тихо. А звонкие это какие? Религия? Громко. Громко. Мы их четко. А некоторые даже мы можем пропеть с вами. Да? Поним? А -а -а". Да. И гласные звуки мы абсолютно все можем с вами пропеть. Точно. Давайте вернемся к глухим uh, комнате наши с глухими жителями. Mm -hmm. uh, так, мы назвали с вами звук Т, звук П. Какой еще звук Во. есть? Глухой? Еще. Mm -hmm. сказал. Uh -huh. Хорошо, Велеслав, да. Еще какие есть глухие звуки? Ну-ка, глазками посмотрите в <мес> Хорошо, да. Еще какой у нас есть звук? <мес> Согласна. Хорошо. Да. Теперь приступим к звонке. Хочу услышать звонки. Да. А какая пара у звука б? Его очень четко слышно. Да. А пара у него какая? Б. А глухой, который очень похож. Б. Точно. Да. Это пара звуков, которая есть. Один звонкий и один глухой в паре, правильно? Но они очень похожи, когда мы слышим. Дальше. Какие еще звонкие звуки мы знаем? Это рада. Это рада, да. Отлично, девочки, молодцы, вспомнили. А теперь назовите мне пример с из комнаты глазки мы их с вами повторили, а, вставляем в сторону. Теперь хочу услышать гласные и согласные звуки. Вспомним? Угу. Какие давай а, Ярослав у нас называет примеры гласных звуков? Три. А Велислава у нас называют. А Велислава у нас называет примеры согласных звуков. Тоже три. Хорошо? Угу. Угу. Давай, Ярославна, три примера гласных звуков. У, у. О, А. Доброе утро. Скорей, скорее сиди. Скорей. Заходи. Доброе утро. <с Cocaine> Добро. Ты можешь сегодня по всей запаху, а для у нас немножко так Присаживайся. <соценно> <У -у -у. соценно> Хорошо. Молодцы, ребята. Так, ребята, мы у нас немножко опоздали, поэтому выключаете работу кода, ты знаешь. Ты можешь гласный пробежаться нашему домику, он тебе будет в помощь. Три гласных звука хотела спешить, гласные. Помнишь, кто такие гласные? Это звонки, да? Да, это звонки, конечно. Гласные, слишком звонкие, их можно петь даже. Какие гласные звуки, любые три примера, ты помнишь? Перейди, пожалуйста. А. Угу, еще. О. Угу. И третий? Да. Гласный? Разве это гласный? согласный. Точно. У. У. А. О. У. Верно? Все хорошо. Согласна. Теперь Даня попробует? Даня попробует? Даня, теперь я хочу услышать наоборот от твоей сестрички согласные звуки от тебя. Хорошо. А еще? гласная или глаз йо. Смотри как хорошо звонко звучит. Йо, это же глазная И повторяю за мной а, пары твердых и пары мягких а, звуков. Хорошо? Сначала повторим, как обычно, мы с вами делаем твердые, а затем мягко. Эти же звуки. Хорошо? Вы же у меня уже хорошо это знаете. М, м, м, угу. к, к, к, ч, ч, р, к, р к, д, д. А теперь все то же самое, только мягенько. Помним? М, да. м, ч, ч, к, ч, ч к, р, р, р, р ди. Ди. Молодцы, хорошо. Б. И хочу услышать по одному примеру из каждого, от каждого из вас. На звук «б» хочу услышать любое слово, любое предмет. Давай. Я бочка. Бочка, хорошо. Барабан. Барабан, отлично. А Даня? На звук «б» какой-нибудь вспомнить свою чему? Баран. Баран, отлично. Рада? Баба. Баба, хорошо. Булочка. Булочка. вообще а я уже говорил. Бочка же была. А это у меня. булочка. Да? Да, я говорю «бочка». Ну, а ты сказала «почка», а Венеслава говорит «булочка». Ой, ой. Так, теперь звук «д». Дерево. Как ученики у нас делали? Дерево, хорошо. Ярославна. Даша. Даша, рада? Ну, вспоминай. Любой-любой предмет, слово за окном поглядит. Самое главное слово, которое видно у нас из окошка. На звук Д. Есть. Дерево, конечно. А деревья у нас сейчас какого цвета? Желтва. Какого цвета? Золотого. А время года у нас сейчас такое? Осень. Осень, точно. Дань, пальчики вот мне толкают. Ты же уже взрослый. Ты же уже почти как почему-то услышать любое словечко на звук д. Данил, точно. А дыня будет начинаться на звук Д. Да. Хорошо. Да. А теперь последний наш заверш... завершающий звук. Это будет звук М. Машина, хорошо. Ярославна, на звук М. Какое первое словечко пришло тебе в голову? На звук М. Кто самый главный человек в нашей жизни? Кого мы больше всех любим? На звук М. А, рада. Машина. Машина. Папа. Папа, разве на звук М? <coughs> Мапа тогда получится у тебя. <coughs> мамба. Да, мамба, <coughs> точно, <coughs> хорошо. Мама, мама, так, ладно, продолжаем дальше. А, теперь я вам произношу отдельные слоги, а вы мне складываете цельное слово, если мы помним? Мы уже сами это делали. Игороха. Игороха. Игороха, хорошо. Можно взять зубчики. Меняется первый звук в слове, да? А. Угу. Сначала был звук Р, а потом стал звук К. А теперь посмотрите. А, другая пара. Немножко по-другому перевернем. У, шум. Что здесь меняется? Рада? В слове У звук первый на У. Угу, хорошо. А в слове «шум»? Звук Да, мы раскладываем звук «ш», и получается уже новое слово. Из слова «у» получается звук «шум». Верно? Угу. Верно. Дальше. А, «Ночь»? «Дочь». Что здесь меняется? Давай, Мирса. В слове «ночь» первая буква «н». А угу. слове «дочь»? Услови дочь, первая буква Д. Ночь, дочь. Звук или звук? Звук. звук. Да. Приступим к самому главному. Сейчас я вам раздам ваши прописи. Так, сейчас я найду. Да, мы же вчера подписали с вами? Да -да, да. да, мы с вами вчера подписали. Сейчас я найду наши рабочие прописи. Они уже. Сленова Венислава. Так, это у нас арифметика, арифметика. Я хочу найти у нас... Вот он, вот он. Я хочу а, найти. найти у нас письмо. Так, Илья, Илюша у нас сегодня отсутствует. Заборал. Вашу... Да, Илюша у нас за Так. Заборал. Галяткин Данил. Это ты, что ли, у меня? Так, держи, дальше. Я. держи. Я. Так, Смирнова-Велислава. Здравствуйте. Это, наверное, к вам приехал? Да. Куда? Наружская-Велислава. Держи. Я. держи. Я. Так, дальше. Это у нас кто? Галякина-Рада. Здравствуйте. Я. Я. Писала? Покажи. Так, ребят. Так, Велислав. Пока Я. ничего не трогаем. Давайте разберемся с Адой. Monday, подожди, Дарья. Подожди, мне тоже дорисовать? Так, ребят, подождите меня, пожалуйста. Можно я свою которую я не записала? Подожди пока. у нас Кто это накрывает? Так, я Смотрите, на чем мы закончили вчера? Мы закончили на палочку. Да, вижу палочки. Кто где у меня закончил? Гайя ты у меня заканчиваешь свой элемент до конца. А я не, буду, не Так, у Велислава. Что у Увелислава Велислава заканчивает вот этот элемент, маленькую палочку. И прорисовываю, да. ой, прописываешь мне а, длинную палочку. Вот здесь. Уже а самостоятельно, уже сама. Так, а, урады. Урады. Урады. Урады. Так. Рад, тебе нужно закончить вот это, коль ты у меня вчера вот это действительно все делала. Давай заканчиваем тогда вот этот элемент. И дальше что я скажу делать, хорошо? Заканчиваем, ручки складываем правильно и ждем остальных. Так, Танечка, с тобой. Давай ты у меня просто палочку порисуешься. Порисуешь. Только больше аккуратно, как вот показано здесь, так и будешь делать хорошо. Да. Постараешься? Да. Да. Так, ребят, кто закончит, ручки сложили правильно и ждем остальных, хорошо? меня тоже буду Все, Данечка, сегодня не мешаем. Илюша, нету сегодня тебе волтофейский, поэтому не мешаем никому. И присыпаем к вам. Давай пример покажу, а дальше что самое хорошо? Смотри, сверху вниз мы начинаем. Mm -hmm. Вот смотри, одна клеточка, чтобы вверху у нас оставалась. Mm -hmm. И так далее. Mm -hmm. Сверху вниз работаем, одна клеточка сверху mm -hmm. должна у нас остаться. Mm -hmm. Так, ты у меня закончила до конца. Все, я расслабила ручки, правильно? Нет, пока тут мы не приступаем. Сложи ручки, чтобы пока все отдохнули. Приступаем к маленькой, тут интересно, в да, чем у тебя остается сверху маленькая клеточка одна и снизу маленькая клеточка одна, а сама палочка помещается в две клеточки, у -у -у. верно? У -у -у. Давай, начинаем с маленькой, сверху вниз. У -у -у. Все, немножко посиди, ручки вот так возьмут, покрути у -у -у. вот так ручки, чтобы у тебя кисть отдохнула. Не... Потом приступаем к следующему Пишем с вами, пишем, пишем, пишем. Так. Ну, отдохнула а ручка у тебя? Да. Мне всегда руки растет. Так. Рисовь, сверху вниз, помнишь, да? Угу. И снизу, вверх. Так, да, ты у меня закончила, да? Вот, Очень аккуратно получилось. А у меня не так, слишком. Ручки, поработаем. Угу. Так, как у нас. Помнишь? Угу. Вот к да. ну, чтобы на был вот какой этой палочки хорошей, и за края старайся не наладить, хорошо? Ничего страшного теперь, ну пропускать, но старайся... У две ошибки. Ну, да? Мы же только учимся сразу писать, поэтому я говорю вам замечание сейчас, чтобы они были аккуратнее. все поровнее. Ничего страшного. Научимся, все будем одинаково абсолютно писать. Потому что они постарше меня. Все нормально. Хорошо, у тебя получается. Мне вообще нравится, как ты на прописах пишешь. Давай тогда ручками отдыхай. Сама разминочку себе проводи. Отдыхай ручками. Я постоянно не удерживаюсь и Ничего, вот страшно, мы уже утром. Мы все сами только проснулись, прибежали, собрались. Пока шли. Потому что я рада встаю для тебя. Я тоже рада встаю вручную. А мы не переложим. У нас осталось буквально 2-3 минутки до конца улыбки. Я порисовала. А теперь пробуем давать. Смотри, буква Поняла, какая-то буква. Данька рисовать хочет. подожди, не отвлекайся. У нас небольшая переменная. Да, переменная, как раньше, 5 минут. Ни знаешь, какую букву ты приступаешь? Так. На какую букву это похоже в нашем алфавите? Буква Ш. Угу. Только она с хвостиком теперь, она уже такая. Пропись. Да, это буква Ш. Мы приступаем к букве Ш. Смотрю тебя, уже первая буковка пошла. Пробуйте, как получается, ничего страшного. Видите, из палочек мы с вами перерастаем в буковки. Так, что там у нас, Владимир Да делаю, вижу, видишь, тут уже аккуратно у тебя получается. Все хорошо. Потому что это Ну все, так как будешь продолжать стараться, и будет неплохо получаться у тебя. Танечка, ты потому что Все, отдыхай тогда, да, пусть да? mm -hmm. Так, Малиславович, тогда закончилось. остался последний момент, мы... Немного, да? так, тянем, мы не уборгаем. Так, мы не ходим, не снизу вверх, а сверху вниз. Mm -hmm. Теперь вот это. После, вы, выдержи ручкой, если ручка лучше, все хорошо. Я... я чуть не уснула. Все, устала, ручка начала. у тебя? Ну все, так за... и оставь. Оставь на следующем уроке, мы закончим сами. Сейчас просто отдыхаем. Рада, у нас заканчиваем тоже. тоже а потом уже...